БЛА «Сириус» смогут работать в разведывательно-ударных контурах с пилотируемой авиацией, она выступает преимущественно в роли ударного средства по целям, обнаруженным «Сириусом», отметили в компании «Кронштадт». Новейшие российские тяжелые беспилотные летательные аппараты «БЛА» «Сириус» смогут работать в составе разведывательно-ударных контуров совместно с пилотируемой авиацией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Кронштадт». Под способностью взаимодействовать с пилотируемой авиацией подразумевается совместная работа в составе разведывательно-ударных контуров, где комплекс СБЛА выступает в качестве разведчика и оперативного ударного средства по обнаруживаемым им же наземным и надводным объектам. Пилотируемая авиация выступает преимущественно в роли ударного средства по целям, обнаруженным Сириусом, сказали в компании. Главной особенностью модернизированной версии Бла является система спутниковой связи и управления. С ее помощью значительно увеличивается дальность действия Ореона. Бла-Сириус – это инициативно создаваемый беспилотный самолет взлетной массой 5 тонн с размахом крыла 30 метров, способный находиться в воздухе до 40 часов. Бла-Сириус разрабатывается с учетом его сертификации в качестве беспилотного воздушного судна и предназначен для решения широкого спектра задач гражданской авиации. Большая грузоподъемность позволяет нести комбинированные целевые нагрузки, что обеспечит высокую информативность данных воздушного мониторинга. На данный момент Бла без спутниковой антенны, ограничены дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления. Ранее сообщалось, что серийные поставки в войска новых беспилотников Sirius начнутся в 2023 году. Sirius, опытно опытно-конструкторская работа и находится РУ, является дальнейшим развитием беспилотников «Орион», имеет два двигателя и увеличенную взлетную массу. Первый полет ожидается в мае 2022 года.